Всем привет, дорогие друзья, с вами в Сегодня будем снимать... Сегодня будем играть в Космос в Хаусе. в Хаусе. На сервисе 6 стали, кстати, у меня бывает... Вордулак, Гаргон и Глагриф. Танк, Варахон. Я алхимик. Гаргон, Титан и Глагриф. Я, наверное, буду... Я алхимик, мне все нравится вообще. Я буду, наверное, Сас... Гаргоной. Здесь будут еще цельки подать. Гаргона. Он сразу алмаз. Меч или алмазный нагрудник? Защита снарядов. Защита снарядов, конечно же, алмазный нагрудник. Почему меч? На... Потому что все. броня редкая, вследствие. алмазная особенно. Бывает, что вообще да. не попадают. Ну, чаще всего это я. Лучше врач первого броню, а потом еще. уже по мечам идти. Ну, мне потом меч, меч может не попасться. Хотя бы какой-то брать, Олег. Каменный всегда попадается. Или деревянный. Хотя бы такой врач. Здравствуйте. Чем... Здравствуйте. Ну, ладно. Так, у нас здесь здесь VIP, премиум, VIP и VIP, и Ирон. Так, Олег. Тут нормально донатеров таких-то. Надеюсь, я в дуэли не буду. Потому что мне ни зелья нет, ни.. Ничего нет у меня, поэтому здесь я не буду. че у тебя, Олег? Есть. Ой. Броня. Логично. Ставь лайк, если ты... Красавчик. Да, Олег? Кто не красавчик, лайк не ставит. он не я, слава богу. У меня только шлем. Так. Дается О, сила 2. Мне кажется, чел тут победит. Вот этот. Ставим начало и потому что. Мне кажется, он победит, потому что у него зелье силы. Что у меня? Не факт, что он победит. Но хотя у того и броня норм, как бы. Ну, Тут понятно, ладно. Тут, тут, тут, тут, тут. Олег, бери всегда меч на бич листоногих, потому что это очень хорошо против чешуйниц, чешуйниц, пауков, пауков. Вот Потому что бич листоногих это очень полезно. Потому что ты, пауке это очень сложно. Особенно когда архниды попадутся на каких-то больших волнах ты с ними как бы ты ты ну кто там пройти не может кто там волну тянет уже шар какой-нибудь снова группу. Эллох. Ты мне бесит, это чел. Только я сказал обичлинство. А многих так у меня сразу меч попался на обичлинство. А многих идут токсичные пауки. поставлю хотя нет на него оставлю какой-то бешеный чат так сразу пауки пауков снесли получили свои денежки ту туру ту туру ту туру ту, -ту, -ру -ту, -ру -ту, -ту, -ту, -ту, -ту. Обязательно ты лайк поставь и потом подпишись. И Олег, да. Так. И на Олега. Так, регенерации Связывающие зелье... Быстрее. Быстрее, вот так вот. Я успел поставить. Почему-то все поставили против чела. Мне, мне кажется, какой-то подвох есть. Нет никакого под так, мне это не нравится. Нет, все нравится. Тысяча ко мне, к папе, к папе. Тысяча сюда. Да, вот составок. У меня плюс тысяча. О, Олег терётся. Так. что бы взять? Наверное, исцеление возьму. Потому что исцеление... Олег, у тебя все хорошо. Я даже бы сказал, очень хорошо. Совершенно нехорошо. Ты, кстати, первое место по натворцу. Да, я знаю, я вижу. У меня еще лука нет. Так. Учила лука, я рукожопа. У меня не Так лука. у тебя защита от снарядов. А, ты броню не пылось. прокачиваешь, понятно. Мне на шипов еле как хватило. На шипы. Тут. На меня много поставила? Ну так. 2500 ко мне молодец молодец вообще я не понимаю почему всего. так на тебя вообще меньше поставили чем на этого чела и типа почему так много получил потому что ты не неплохо сделал это смотри как работает не только количество а количество тоже влияет если не Те течело тебе по сто по сто там чел на тебя поставили 500, по сто по по там садники апокалипсиса. Никаких терпеть не могу. Не знаю, что вы жаловались на привязку клавиш. У меня привязка клавиш на эти шипы и шарты работают идеально. А я ее делать не буду, потому что она мне не нужна. Мне нужна лично. У меня с ней на стороны, мне не хватает места. А тут, почитаешь от шар до места освобождается от шипов. Да нет. Ой, челы там поставили прям куча бабок, будет посмешно, если все они придут. К тому же это очень достаточно удобно. И получим просто куча денег. Но это маловероятно. Я забываю деньги, ста. Я забываю ставки. Вот поэтому тебе мало денег. Так, так 2-400 доходов ставок нормально. Меня обичли многих на четвертом уровне тоже хорошечно 9 минут пошли кто там такой не может справиться что за бомж а, так чтобы взять берем вот так вот не хочу ничего прокачивать не пока прокачано нормально верно на него поставлю на мало вероятно то что он победит ой слизни это будет легкая лёг волна вот вообще элементарщина все изи так, что там, чел? Изи волна, честно говоря. Штолик. Говорю, О. изи волна. О, и чел. Нет, пошипа беги, чел. Нет, не смей прыгать. Капец, конечно. Эти палки просто убить. <смех> <смех> Заварю как о Олег. А помнишь, когда она была на кристалликсе снимать броню, подходить, кликать ПКМ и потом только прокачивать? А? Так, все нормально. А кого бы поставить? Поставлю на него. Олег. Ладно. Кто помнит, ставьте лайк. Кто нет тот, тоже ставьте. Так. Победа. Почему я не слышу Олега? Думаешь, что ты молчу? Я тебе задал вопрос, был без. А если мне, короче, стоит, короче, фигня там а, режим ре, режим реакции вот. Я сейчас позже скажу тебе. Ты помнишь? Так. так. Нет, не помню. У меня, короче, играть только с тобой начал. Нет, ты был, когда мы подходили, снимали Броню, нажимали ПКМ, мы прокачивали потом. Я думаю то что был мне кажется ты был я помню как мы с тобой играли ты настиг когда настиг моменты когда не было шарда так все волчун я туда а? Я говорить не могу не разговаривать. У меня крики на фоне. У тебя ничего не слышно. А, я сейчас не слышу ничего? Тебе не слышно было. Ну, потому что далеко они. Просто поверь мне на слово. Так, чешуницы. Это будет легко. Это будет изично у меня силы. Это не банк. А мне есть изделия, я... Ментальный урон, но я их не всех убил, был бы я алхимиком. И вот я Что? алхимику, я пропустил. Чел поставил всё. тысячу, и просто потерял ее. Капец. Да, чел выиграл 2К. Там чел тысячу поставил, и просто всрал ее. Короче, капец. 10 игроков на двенадцатом раунде, это очень... Да. Умирали именно вот он. много алхимиков. Олег, пончик дерется. За вот что? что брать? Вот ну, что делать? Матерички. Мне месяц, вот мне сейчас вкачивать или что? Или броню? Я не знаю, я вкачаю броню. Ну ладно, у меня защита снарядов такой, Да броню прокачивай, конечно же. А регенка сила, регенка сила, сила регенка. Качай броню, Олег, она всегда понадобится. Из брони тебя пробивать зато не подпускаю. буду. Если ты выиграешь, Олег, ты получишь столько денег. Чел играет на шифте. Он нормально? Я тебе чел, говорю, меня вы... чел меня шифта бьет. Но ты бьет. ты пока выигрываешь. Олег, давай. Олег, ты получишь чел... столько денег. А, чел, ты видишь, как чел бегает? Да. Ты сейчас столько денег получишь, Олег. Знаешь, это не факт, он меня лагает. Да нет. Просто. о ты поднял. Тысячу. сколько у тебя баланс 3000 так мало а 3 к на меня, меня 3 к поднял да нет. Ну, а нет погоди я заработал 3000 потому что у меня я все деньги потратил на вкачку болени и сейчас у меня 3000 откуда-то а, ну. Я ну, не классно. Но только человек бил меня с шифта как-то и бегал Это шифта. баг. Ну, честно говоря. Так, у меня денег так. Прошло, совсем нет. Ставлю осталось. точно не на того. На вот так поставлю. Вот так вот я поставлю. С, с Богом. Ой, Шипники. у меня есть... Окей. Просто я им 16 урона наношу. 18, а 21. А А знаешь, почему Руслан, я так наношу? Я не Потому не что, не ношу. что у меня есть на линостоногих. А у меня такой миш не попался, понимаешь? Я поэтому не хочу пока миш скачивать, подожду еще чуть-чуть. Самое ужасное, я еще в дуэлях... <связывающие> только <связывающие> хотел сказать то, что я в дуэлях не был. Ну, бы... как бы... Начиналось лучше, но я постоянно кусту тысячу. А начиналось так красиво микс oh. да, oh. oh. нет боже нет, нет нет нет ну какой микс ну, там легко лик <romans> <п desp> ты знаешь как легко бывает сила и <пирает> не у него есть лук у него есть прыжок у него очень много шипы силы есть. все это Ненавижу микс, я ненавижу микс. Я вряд ли живу миду из него. Так. Так, разобрались с мебедицей. Супчики. И с Из именно два лу... Бля. Ой, блин. Извиняюсь. Я прошел вот эту... Уже какой он быстрый, я не могу. Я потерял... Я потерял... О, я не потерял ни одну жизнь. Ой, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь. Ну и пошел. На, на него поставила меньше. О, да. Немного, правда, ну ладно. Я тебе добегался, поставил, конечно, заработал. чел. 400 чем-то. Чел бегал-бегал, да бегал. бегал это, было в итоге. Сложно, это, было, это было сложно. Это было сложно. Нет, легко. это было не сложно. О, блин, если бы он еще один раз с лука стрельнул, то это было бы вообще. Блин, Он бегал, вот этот прыжок его очень дико спасал. И он плюс был вот дулак. Он использовал, ну, очень, как побежал. Я Ой, я снова с ним. Здесь еще раз выиграешь. Да, Истов. Огненная карта. только посмей проиграть. Это будет сложно, Олег. Нет, на тебя поставлю немного, поэтому... Меч. Блин, здесь он стопроцентно выиграет. Я уверен. У меня все идет пока прекрасно, зачем меня обозначить... Счёт... Я уверен, он выиграет. От... У него есть лук, он вурдулак, у него есть прыжок. Хотя, скажу честно, на него поставила мало, на него поставила пару людей. Шипы. На тебя поставила больше. Ну ладно, хотя... На тебя поставили 1080. Капелька. Раз проиграешь ты, чел просрёк денежку. Я немного на тебя поставила. Хорошо, нет? Он не такой тугий. Обожж. А, ну ну ладно. Я думал, я всруну на Мне смешно бить члены соногих. Просто. Чтобы взять. Ладно, возьму лучше. Короче, это. у меня будет два мяча. А у меня небесная король бить члены соногих. Конечно же бить члены соногих, Олег. Ты будешь всех с пауков, всех сносить просто с одной. Ну, этот меч а чего у тебя меч? У -у -у. Он какой? Меч Прокачивай именно через да. прокачку, не через книги. Я так и Просто 18, 22, 18 урона. Пиццы мне наношу, конечно. Такие лошары, пауки. Поэтому, а здесь, вот, Олег, мне ты уворачиваться весело, вообще, весело. да, не хочешь? Ну, типа, Костя, а смысл, когда мне у него что-то Шипы, шипы, шипы, шипы, я обожаю. М -м. Сейчас на тебя просто слуга будет. Потому что ты бежишь прям впритык. Биги, просто стой. Прячься за столбами. Что ж, дивизия, тут порылое отравление. Просто. Что? Боже, думал, ты победил, ну ладно. У меня отравление на меня ложилось, и я туда не могу пойти. Может, на меня отравление, я не понимаю, куда мне идти. Ну ладно. Да, отравление там. Так 8 человек на 17 уме волне Что-то странное, честно. Первый раз так. Нам какие-то нубики попались. Да, тебе точно. Я Молодцы, мне кажется, лучше с тобой, лучше играю, вот эту тонку, начинаю лучше играть, для меня, так, так кажется? Так, ну, конечно, обительственность на многих а не работает, но... А, а, а, мне, а. Кажется, мне кажется, так, или ну, я лучше смеюсь играть? Ну, пойдёт. Я горгон, yeah. но у меня нет лука, самое странное, вот. Ах, это хам! Такой, ладно, ему три стволушки, ладно. Ой, я поднял денежки, оказывается, я даже не видел. А я сейчас с не справляюсь, дерусь так, не все, я не с ними, бегаю справился. по кругу бью. А, кстати, я так и не понимаю, как тебе за дубликанты играть? Хороший класс, плохой? Да, хороший класс, но мне не нравится. Сейчас жизнь потеряю по холоду, не хотелось бы. Класс-то хороший, но мне не нравится почему-то. Потому что в дуэли летка пытаешься? Да нет. И ХП и три зомби. А ты думаешь, смогу ли я выжить без трех зомби? Мне нравится я то, вижу. что на рандом. Вот. Ну, зомби было бы читерно, если бы было не, рав... не на рандом. Типа один можно было на рандом, вот при шарде, чтобы один выбрал ты, а другой на рандом. Вот было бы прикольно. И не был бы шар такой бесполезный. А тут типа, тебе выпадает. А, Короче, в шарты валют очень много бесполезной шарты, А тут же он по факту бесполезный. Да я зелья О, нет, я не вижу Зелье отравления на 22 секунды второго уровня. Тут есть мне регенерацию так далее дольше, но... Так регенерация нет. там тоже. Еще раз. Опять это коза драная со своими стрелами, тупорывами шипы. Да, я тоже ненавижу. Ненавижу эти зелье отравления? Чей богу, такой тупой. Просто как то Люди-создатели Майнкрафта придумали. Я понимаю, что не было блокса. Mm. Ну, не его в КСК, это очень тупо было. Это очень, конечно, полезно, но вот как вот, хотя бы вы слабее делали, потому что я не могу ходить нормально, я не вижу ничего. Где-то в отравлении нет, потому что да, тут чё-то плюсовная карта. Да не, с отравлением нормально играть. Знаешь, чё Шипы, шипы. Давайте перезаряжайте, с кадиллшепак. Ну давай, давай, давай его. Просто такая дрянь, малолетняя. Олег. Ох, машина. Да, да. Трудом и потом. Боже, я присмотрел вип. Он такой дубик. Ну, я бы сказала про рейда то же самое. Он вроде как вип, но тоже дубик. Уго. А я Ира. Айрон. Блин, я И дерусь с тем, кто. Ладно, нормально он, ладно. Три тысячи заработал. Мне кажется, он... Он со мной не справится. Мне меня мяч на 12. На 12 рано. Я хочу сразиться с TLX. Алби be L, uh, Короче, первые, первые да, потому что я... Плюс, заб... нач... минус 20 с половиной урона. Понимаешь? Костя? Да, ну всё. Минус 20 урона. 24. нанес Вот он мразь такая. Ладно. Семь людей за этого. Ой, он жестко по натворился, понялся после моего поражения. Ну ладно, мы с ним еще встретимся. Мы с ним еще поговорим. Блин, у меня броня на защиту 4, меня все равно мог бы пробивать очень сильно. Я представляю у тех, у кого броня вообще даже не за 2. Ну... Уже потерял жизнь просто а я еще с, так тобой не... я я, с тобой я... не был в дуэлях. да я просто мне столько сносится ты еще не прошел я прошел я жизнь потерял уже а. я прошел я хочу не, быть, не хотя, я... хотя бы я... арах... хотя бы рахнида не Ешь... блин надо прокачивать лук потому что может быть босс скоро Они какие-то мощные Я им по 8 урона а, сносил. Плюс зеленой силы. А, второго уровня. Плюс мой меч на 22 уровня 12 урона. Не знаю. Ой, пауки. Вот легко. Изи. Нет, нет, не смей проиграть мои деньги. Козел. Ладно. Спорим, сейчас будет босс голем. Нет. Нет, не в следующем. В следующем когда-то будет босс голем. Ну. Мы не хотя практически не на всех не так. Прокачиваем меч. Жизнь. Чел, молодец. Ну-ну. Чел, красавчик. Так, я тут Капец, человек одна хп. Вот что мне купить? Что купить? Что купить? Токсики. Я, уже, на... я... Меня уже... А почему я только сейчас узнаю то, что можно качать до максимум броню? Максимум это 6. Ничего себе. 5. Я только сейчас... Нет, 6. Я прокачала на 6. Ты не можешь на 6, можешь 5. У меня вот железная защита на 6. З железная. Короче, написано на одни на шестёрка. Это, это 5, Олег. Да, 5, ну ладно. 5, так 5. Я не знал про это, это. Я думала, можно там до 25. Ага. Ну ладно. До 45. Mm -hmm. До 45 тоже можно. Ну, я так думал все Убили. Сейчас у меня уже нагрудник прокачан максимум. Ботинки по ножу прокачаны максимум. А выбран когда дается? Должен даться сейчас. Босголем. Мне что-то купашу дали. Ладно. 2. Просто 2. А у тебя лук есть, Олег? У нету лука, в чем проблема? Ну, шипы есть зато. Шипы есть у всех, мне кажется. Замедление есть? Замедление есть, у только слабость. Отравление. Слабость отравления вред. Отравление ну, вот. есть. И сила есть. Силу пью. Бегу. Бью. Ну, я тут солюсь точно. Шипы, шипы использую, юбю, не. Я умер. 95 монет плюс четыре из рейтинг, на плюс 44 батал пасы, 95 монет. Ну нормально. Видишь, Олег, ты на 25 волне да. всего получаешь 4 плюс рейтинг Аси на 15-й. Минус, минус 16? Рейтинг это получил? Минус. Серьезно? Минус 16 получаю, когда П. Или могу получить 0. Это резко бывает. части минус 18. И, и только когда я до 15-й захожу. Бывает и да двадцатый хуже минус восемнадцать равно. Фух. Я прошел без потери. Так, вкачиваем себе, Можем. Эм. так, э, на него ставим, ну я топ, займу точно. Нет. ну ладно. Нет, ну ладно, бывает. давайте ддыайте капец не жесткие я не могу он, он не жесткий. Уже закончили? Да. Нет. Топ-3. Mm, ага. Ты слился? Не слился. Так ты же топ-3 занял. Не просил, На да? этом будем заканчивать. Всем пока. Все ссылки подписаны на канал. Всем, всем пока.